Добрый вечер. Я вот решил сделать такую группу Корейский разговорный клуб. И а, это группа ВКонтакте. И здесь можно общаться по-корейски. Может быть звуковые файлы записывать, может видеофайлы записывать или голосовые сообщения. Потому что у всех разный уровень. А вот группа общения на корейском это... Как бы мероприятие, если в Санкт-Петербурге соберется достаточно э, людей, которые могут встретиться и общаться на корейском. Вот, и сейчас я запишу несколько фраз, но мы это на канале YouTube, это я уже говорил, здесь они с переводом. Чтобы нам, собственно, общаться на корейском, надо что-то говорить. Например, кто-то будет э, знать лучше э, корейский, будет говорить фразу какую-нибудь. А, и, а я, допустим, могу сказать. Типаль чон-чон-хи Его попросить, то есть, да. Типаль чон-чон-хи Если услышу, что он много фраз говорит, а я ничего не понимаю. Морода это говорить у нас. Марэчу сиё". Пожалуйста, помедленнее. Типаль Чон Чонхи Или, допустим, так Тащи, ханпом моречусе. Тащи, ханпом моречусе. Но с произношением, естественно, у нас в группе будут люди, которые получше говорят, то есть правильно говорят. Хампон. Здесь не в некоторых случаях слышится Б, например,. Ну когда быстро слушаешь на Ютубе. тащи я ан пон ее. Тоже я ее. Тоже я Не могли бы вы повторить? Путак хею. Путак хею. Путак хею. Путак Пу Пожалуйста. Да это ну вообще не в ситуации да какой-нибудь мы будем говорить. Или камапсы мне да. Комсахам не да, комапсам не да. Это спасибо. Это более такой стиль, это более простой. Мы можем говорить и, и повежливее, то есть, если самый вежливый стиль, э, да, выучить ничего плохого. Я думаю, в этом клубе можно будет и э, при определенное, да, определенное место. Там, естественно, не просто сядем, да, и будем. Думать, может быть, и будем и слушать что-нибудь, что-нибудь э, понимать, да, ну слушать можно и на ютубе, смотреть корейские песни, то есть не только разговаривать, но и что-нибудь еще новое узнавать. Кто-то кому-то, может быть, будет помогать, кто лучше знает, э, и, соответственно, общение такое свободное, можно будет и чай попить, я думаю, если место будет позволять. В принципе его можно летом даже организовать, ну я не знаю как насчет этого года, но может быть в конце августа или в сентябре в принципе и где-нибудь в парке можно встретиться, там ничего, ничего такого проводить. Если будет тепло, если уже холодно, ближе к зиме, то в каком-нибудь, может быть у кого-нибудь собраться, ну когда мы познакомимся. Ну вот, вот так Может где-то место какое-то, я еще не знаю. Путакхио, комапсам не да, комсахам не да, спасибо. Путакхио, пожалуйста. Ну и это, конечно, фраза тоже будет. Ихига антео. Ихига антео. Ихига антео. Ну, тут с интонациями можно будет, кстати говоря, в google переводчики или в Bing-переводчике попробовать. Потому что они говорят с интонациями с разными. Здесь в двух переводчиках, в Bing и в Google, там по-разному немножко переводится. «Тё и Римын», «Те» вернее, «Тюнын» можно, но здесь написано «Те», «Те» э, — это «Меня», значит, да, а «Тюнын» — это «Я». «Те и Римын», э, «Володе и мне да», я говорю, «Те» при знакомстве, да, «Те и Римын», «Володе и мне да». Вот как тебя зовут, спросить, я, я так до сих пор не знаю. В чем толлео? В чем твальо? Именно для того, чтобы для того, чтобы более свободно да, общаться и правильно говорить. Вот, собственно, клуб и нужен, потому что разговорная практика-то нужна где-то, а ее не так-то много. Может, кто-то это лучше всего, конечно, естественно, говорит. Ну, тут перевод немножко, немножко неправильный. Не могли бы вы мне помочь. Ну вот, для сегодняшнего выпуска достаточно. И здесь вот вы можете, пожалуйста... пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Как я делаю, также, Допустим, кто-то кто умеет, кто-то не умеет. Берете просто группа. Это уже непосредственно общение на корейском. Это непосредственно мероприятие, мероприятие. Когда уже будет у нас... Ну, я написал адрес, это улица, где я живу. Но, в принципе, это, может быть, я говорю, что любой адрес. На улице, да, или где-нибудь. И вот э, группа. Эта группа э, я здесь сам учу, здесь я снимаю видео. Длинные видео, здесь алфавит, чтение, но тут разговора практически нет на корейском. Вот, а вот корейский разговорный клуб, да, здесь записи. Вот я, например, сегодня. Сделано оно немножко э, немножко тихое получилось у меня. Приветствие первое. О Осо Манасо пан да. Это такое нас учили давно еще. В первой школе, в которой я учился, это полное такое вежливое приветствие. Я его, кстати, пытался переводить, опять же, но я э, примерно, примерно помню. Ну, то есть о нм ощемника это такое. Uh, как бы в вопросительной форме, то есть, uh, означает, как бы, здоровы ли вы, то есть, здравствуйте ли вы, то есть, это самая вежливая форма. А щемняка, чугым пепкесом не uh, да, это, uh, значит, uh, тоже что-то хорошее, uh, Рад uh, рад вас видеть. Совощи ПЧЕО проходи. Это как бы, пожалуйста, проходите. Маннасопанкапса мне, да, приятно познакомиться. Вот, в общем, это такое вот четыре фразы. Официальное приветствие, очень вежливое. Вот, может, с переводом я что-то напутал, но, по-моему, по мне кажется, что все так и есть. Вот, а здесь можно, допустим, я хочу. Видите, как бы добавить запись, аудиозапись. И мне нужно записать что-то. Я хочу сказать, например, а, а, например вот эти фразы, которые я сейчас записываю на видео. Хочу сказать. И я беру звукозапись. Но это я на компьютере, мне легче. да Я начинаю запись и говорю что-нибудь по-корейски. Опять те же фразы, например. Но вообще-то для приветствия нам нужно какую-нибудь. Сейчас. А, например, я хочу. Могу ли я. А, допустим, кто-то говорит, да, и я говорю. Тнье соль Чуллео. Тене сонгчуле. Вот я хочу это записать. Ну или вы что-то знаете, какие-то слова, может быть, говорите. Вот, и я эту фразу хочу э, выложить в группу. Ну, это у меня, допустим, будет, или другую какую-нибудь. У вас другая какая-нибудь будет. Чоннее сочулие. И вот я беру звукозапись. Тене сочулео вот и таким образом перевод пишу, например, написать. На бумаге, так это я сохраняю, да? А, она не когда она не сохраняется у нас с вопросом. Понятно. Вот, а теперь, теперь мне надо, чтобы вконтакте это выложить, вот я набираю в поисковике аудиоконвертер, тут по первой ссылке захожу, он такой с -с синенький кружочек. Вот, и здесь, а, наверное, надо бы заново, что ли. Сейчас. Вот, нажимаю Открыть файлы. В рабочий стол у меня здесь было вот этот файл. Я его называю, чтобы не перепутать. Он открывается. И вот можно даже сделать вот такие рингтоны. Но мне пока это не надо. Он у нас из формата конвертируется, да, преобраз, преобразовывается, в MP3 файл скачивается, да, и мы можем его уже в контакт ставить. Вот, допустим, аудиозапись, аудиозаписи здесь надо будет выходить. Здесь надо будет выходить на мою страницу. Так, запись. Загружаем. Выбираем. А он у меня в загрузках. Не могли бы вы. Вот он назван. Открываем. Вот. И здесь он у меня. Так. Можно его редактировать. Чтобы нам понимать все файлы, да. И добавляю я вот в этот плейлист тене сочуляе. Тене сочуляе. Ну вот, как-то примерно так. Но можно сделать и проще. Можно, например... Можно, например, голосовые сообщения те же, да? Там... Вот здесь записи. Аудиозапись одна. А можно сделать еще одну, добавить. Сюда, допустим. Вот эту запись прикрепляем. Вот а голосовое, по-моему, голосовые они могут только только в диалогах быть. Но если в группе будет много народу, да, то в диалогах можно, наверное, отправлять голосовые сообщения. В группах может быть можно, а может быть в диалогах тоже можно. Ну и естественно при встрече. Вот, всем спасибо, всем удачи, буду очень рад вас видеть. Аньон, тут-то надо попрощаться, да, по-корейски. Аньон, аньон, кесайо, аньон кесайо. Там уходящему говорят одно, остающемуся другое, да? Аньон кесайо это остающемуся говорят. Анн э, а Касайо это уходящим. По-моему, вот так. Комсахам не да. До новых встреч.